Стало очень много жизненной энергии, которой мне не хватало все это время. Главное мое осознание – все зависит от меня самой. Кроме того, казалось бы, марафон о здоровье, но происходят внутренние перемены. Ну, меня радовало то, что я делаю, что я иду и я меняюсь. Мастер дает необыкновенные практики дает знания, он поддерживает. Его энергетика и его помощь чувствуется с самого первого дня. Я стала более осознанной, открылись некоторые моменты, ранее мне неизвестные. И хотелось бы поделиться практики, которые дает Настя в процессе этого марафона, очень волшебные. И мое состояние, мое здоровье улучшается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 Вот этом потоке жизненном потоке радости, в потоке любви, ты осознаешь свое достоинство, ты творишь свою жизнь, ты осознаешь, какой жизни ты достойна. И все, что говорит мастер, с вами произойдет. Вы станете легче дышать, вы почувствуете легкость, вы почувствуете, как мир вам улыбается как пространство наполняется любовью. И очень важно все 90 шагов делать именно в том темпе, в том ритме и в той последовательности, как рекомендует мастер. И 90 дней пролетели просто как один день. И я считаю, что 90 дней — это не окончание марафона, а это только первый шаг к тому пути, на который я стала, И теперь уже ни за что не променяю эту этот путь на другой то есть это и улучшение здоровья это духовное развитие это прекрасное настроение это гармония со мной легче со мной хотят общаться ко мне приезжают мои сыновья и внучки которые год исполнилось и я ее вижу я понимаю сейчас знаки подсказки я понимаю о чем она говорит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 у меня, например, есть свои практики, которые у меня уже получаются просто, можно сказать, на осознанном автомате. Это утренние практики, дневные, когда ты идешь на работу, когда ты возвращаешься с работы. Упражнение «Домкрат» вообще выпрямляет твой позвоночник ты становишься выше. В конце марафона я смогла осуществить свою давнюю мечту и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 И именно этот курс дал мне многие ответы на мои вопросы. Анатолий Некрасов прекрасный специалист, и что самое важное и главное для меня, он это все испробовал на себе, исходя из своего опыта, делится с нами и передает его. Очень простым и доступным языком, и вся эта пошаговая инструкция, каждый день, которую ты внедряешь в свою жизнь постепенно, потихоньку, как говорится, маленькими шагами, но это дает тебе огромную пользу.